доброго времени суток дорогие друзья меня зовут вячеслав костенко вы на моем канале это видео я записываю о Art капитале по вашим многочисленным просьбам видео будет проходить в формате презентации кстати напишите в комментариях как вам такой формат Итак, начнем Art капитал является официальным представителем интерактив брокерс в украине то что нужно понимать основные вещи Первое. Art Capital не является брокером. Art Capital не имеет отношения к вашим деньгам. Это основные вопросы, которые вы задаете мне относительно данного посредника, Interactive Brokers. Art Capital не имеет отношения к вашему аккаунту. Вы работаете напрямую с Interactive Brokers, даже если вы регистрируетесь через Art Capital. В случае скандала Art Capital на вас это никаким образом не отразится. Когда вы перечисляете ваши средства, вы их не перечисляете арт-капиталу, он к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Свифт-перевод, который вы делаете, делается на реквизиты Interactive Brokers в США. Поэтому для себя это нужно уяснить и понять, что абсолютно никаким образом не имеет отношения арт-капитал ни к вашему капиталу, странно звучит, кстати, ни к вашему аккаунту, ни к, ваш... к безопасности ваших денег и нахождению вас лично на платформе Interactive Brokers. Давайте поговорим о преимуществах Art капитала и зачем регистрироваться через них, а не напрямую у Interactive Brokers. Итак, первое преимущество – это отсутствие абонплаты. Абонплата взимается в размере 20 долларов, если у вас счет меньше половиной тысяч долларов. Депозит имеется в виду Interactive Brokers. Если он превышает 2,5 тысячи долларов, вы платите 10 долларов абонплаты. Это при регистрации напрямую. Второе преимущество – это быстрое открытие счета. Когда я... Решил открывать счет в Interactive Brokers, то при подаче заявки напрямую у меня ее рассматривали больше месяца. Ну вот почему-то мне не приходил ответ. Не знаю, с чем связано. Возможно, это было связано с карантином или еще какие-то проблемы. Но факт в том, что при обращении меня в ArtCapital счет был открыт за два дня. То есть преимущество скорости на лицо. Немаловажным преимуществом является также русскоговорящая поддержка. Вы должны понимать то, что любые вопросы, которые возникают у вас, вы можете решать на понятном вам языке, быстро, оперативно и так далее. Вы скажете, что у интерактива есть русскоязычная поддержка. Непосредственно я с вами соглашусь, да, но... Опять-таки в тот момент, когда мне было нужно срочно открывать счет, потому что я видел, что нужно заходить в активы, нужно их покупать, опять-таки столкнулся с тем, что русскоязычная поддержка не работает. Вот как раз в данный момент. Напоминаю то, что это был период карантина, возможно, действительно русскоязычные, русскоязычные сотрудники были в отпуске или на карантине, или какая-то, в общем, причина существовала, то, что нельзя было связаться с русскоязычной поддержкой. Поддержка англоязычная была доступна, но опять-таки для меня это возникла какая-то вот сложность, не то, не то что в общении с ними, а в принципе к доступу к ним, потому что, ну, как-то сам интерфейс, грубо говоря, интерактива не очень был расположен к этому. Не знаю, может быть, это исключительно субъективное такое мнение. И, скорее всего, что вы с этим не столкнетесь. Но у меня такое было. Оперативность. Опять-таки, вытекает из этого, потому что доступ к любым вашим вопросам и к решению ваших вопросов, собственно, находится на расстоянии там, телефонного звонка или сообщения в Telegram. Потому что и там, и там менеджеры отвечают очень быстро. И также... Я отметил еще один плюс: это неназойливость. Что имеется в виду то, что ваше как бы, общение с менеджерами арткапитала заканчивается ровно тогда, когда у вас заканчиваются вопросы: ни больше, ни меньше. Вам не навязывают никакие продукты, вас, вам не продают никакие курсы, вам не продают ничего по сути то есть абсолютно. Хотя у арткапитала есть. Образовательные вещи, есть образовательные материалы по инвестициям, по фондовому рынку и так далее. У них есть очень неплохой блог, который они ведут у себя на сайте. Можете, кстати, ознакомиться. У них есть телеграм-канал. Тоже они там дают достаточно, достаточно живой телеграм-канал. Дают неплохую информацию. Это обзоры рынков, какие-то новостные вещи которую не всегда успеваешь сам промониторить, потому что ну, работа, там, семья и так далее, да, то есть заботы вот эти бытовые, то есть достаточно качественные вещи, и это все можно найти у них на сайте. Перейдем теперь к недостаткам, в чем же, собственно, они заключаются. Ну, первый, самый большой и практически единственный, наверное, то, что для себя я отметил, это увеличенная на 50 центов комиссия за операцию. У интерактива она составляет доллар. При регистрации через капитал вам придется заплатить за операцию доллар 50, то есть полтора доллара. Для некоторых это существенно, особенно для тех, кто торгует более активно, но опять-таки внутридневную торговлю... С таким депозитом совершать нельзя. То есть это минимум 25 тысяч долларов для интерактива. И тогда вам не будет ощутима данная комиссия абсолютно. Если же вы будете совершать какой-то свинг trade, то это порядка там, до 5 сделок, если я не ошибаюсь, 4-5 сделок в неделю. Это максимум. В таком случае, наверное, наверное комиссия будет все-таки играть большую роль. В этом плане и возможно вам стоит присмотреться к регистрации напрямую у интерактива. Хотя тоже все зависит от бумаги, в которую вы будете торговать. Если вы являетесь инвестором, то для вас по сути как раз важен момент с платой, Потому что комиссию никто не убирает при абонентской плате. И в таком случае цена бумаги, которую вы покупаете, будет увеличиться значительно. Это как бы математика, то есть ее нужно рассчитывать. Второй Недостаток, который я выделяю, который я часто слышу от вас, вы задаете мне э, очень часто эти вопросы, это сомнение и страх потери денег. В чем это заключается? Если это посредник, если это какая-то прокладка, значит он получает определенную выгоду, значит он имеет какое-то непосредственное отношение к интерактиву, значит есть страх потери своих денег, если вы регистрируетесь не напрямую. На самом деле это не так, почему я уже объяснил выше и нужно понять, если переводить на как бы, современную методику, какую-то, да, на современные реалии, то ArtCapital элементарно зарабатывает с привлечения рефералов. Можно так сказать. Я думаю, что вот эта вот дополнительная комиссия, она как раз идет, является их заработком. Ну, я не думаю, что это будет основной заработок ArtCapital, скорее всего, так как это управляющая компания, они зарабатывают на управление активами. Но, допустим, мне, опять-таки, менеджеры даже не предлагали этот вариант, то, чтобы они управляли моим капиталом. Возможно, это неинтересно, потому что моя сумма депозита была половиной тысячи. Это как бы совсем им неинтересно и смешно, понятное дело. Возможно, они начинают более активно тебя атаковать когда и предлагать свои услуги, когда твой капитал, допустим, да, вырастает до хотя бы... 30-50 тысяч тогда, ну как вырастает. <смех> не то чтобы вы там супер э, грамотный инвестор или везучий, а просто у вас есть деньги, вы кладете на счет такую-то сумму денег, допустим, там 30-50 тысяч, я не думаю, что за меньшую они возьмутся. И в таком случае они тогда начинают больше и намного активнее начинать вам предлагать свои услуги. Возможно, так происходит, я не буду ждать Ну и опять-таки... Последним недостатком, который я также выделил в преимущество, это неназойливость. Почему я считаю его также недостатком? Потому что, допустим, для меня тема фондового рынка была достаточно нова, я получаю отовсюду стараюсь получать информацию о ней. И так как я, скажем так, новичок, мне бы хотелось вот со старта получить больше каких-то каких интересных идей, интересных мыслей с другой стороны, скажем так. И мне кажется, что все-таки это было бы уместно вот в, в данной ситуации. Я хотел бы зарегистрироваться, получить бы от менеджера сразу понимание того, что у них есть вот такая-то база информации. Материалов, которые я могу изучить, допустим, для хорошего легкого старта, к примеру, я знаю, что у них есть каналы с торговыми рекомендациями, но опять-таки это я все узнал сам случайно, потому что забрел на их сайт, как бы начал в нем ковыряться и там оказывается есть, есть их рекомендации, но опять-таки как получить к ним доступ, я так и не нашел информацию о свободном таком доступе ее я не задавал менеджеру возможно это буду делать в последующем но пока вот так то есть Неназойливость в этом плане для себя я также выделил как и недостаток. Друзья, на этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Костенко. Если это видео было вам полезным, поставьте лайк, напишите свой комментарий. Относительно того, может быть, у вас есть еще дополнительные вопросы. Я постараюсь на них ответить. Ну и подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.